Как-то ты медленно работаешь. В прошлый раз было лучше. Не надо на меня так смотреть. Работай. Быстрее, мать твою. Эй! А? Что-то на периметре? Да все нормально. Вдалеке замечены пара овцов тантов. Но вроде ничего страшного нет. Ладно, не шуми особо. Принято. Что, блядь? Какого черта? Кто стрелял? Это вот этот идиот! Убей его! В поле спят. Итак, операция завершена. А да он тоже ничего не вспомнит. Как профессионал говорит, да, он ничего не вспомнит. Так что с ним делать будем? Будем. Да выбросим его за воду, там что будет, то будет. Вас больше хочет. опа, опа. опа. -дай -дай. что за заказ? Слушай, Слушай, давай давай With... Какого черта? Кто стрелял? Это вот этот идиот. Убей его! Ah! Черт, стреляй yep. по ним! Даю мать! Какого. Какого хрена там происходит? Это их главарь. Какого хрена, а? Надо выбираться, походу, они там друг друга перестреляли. Ладно. Тебе эта одежда уже не нужна. Отвалите от меня! Отвалите, блядь! Чёрт! Отвалите нахер! Там Ах. Ах, черт. Ну, думаю, нормально. Окей, полезли. Ах. Ах, черт! Ах. Ах. так чертов дождь они походу реально друг друга убили отлично теперь у меня появился шанс свалить отсюда и я свой шанс не упущу и из-за дождя далеко я не убегу. Это плохо. Ну ладно, надеюсь, найду где укрыться. Отлично, здесь ее укроют. Черт, весь потолок дырявый. Ладно, тут вроде не течет. Тут можно переждать. Ах, чёрт. Я что, уснул? Ладно. Надо сваливать отсюда. Какого? Ты что делаешь? Так, во-первых, мне тут находиться не запрещено. Я кодекс знаю. А вот их убери свою ебучую пуколку. Слушай, ты, следи за языком. Эй, что у вас тут происходит? А ты еще кто? Очередной рейдером? Факуш, развелось тут. Нет, я не... Я узнаю, кому? Что с вами делать? Иди, иди, скачерчет дорожка. Эээ, -э, здравствуй. Да, здравствуй. Ты рейдер? А то тут недолюблю таких, как ты. Да нет, я не рейдер. Ну, а кто тогда? Они меня в плену держали, там у них какой-то замес начался, и я успел убежать. Ага, ты сбежал. Ну, тогда скажи этому, пока он не должил команду В общем, тебя отпускаю, а тебе конец. Ой, Твою мать! Твою мать! Он не рейдер! Нет, стой, подожди, нет!